Доброго времени суток, друзья, с вами на связи Наталья Малафеева. Друзья, хотели бы вы иметь пассивный доход? Скорее всего, да. Так ведь? 99,9% людей хотят иметь пассивный доход. А хотите пассивный доход, вообще ничего не делая, просто так получать деньги в интернете и чтобы этот доход с каждым днем только рос и увеличивался? Тогда досмотрите это видео до конца и узнаете, как это сделать. Речь идет о социальной сети, бизнес-сети Leopace. Это новинка. На самом деле сайт работает давно, но он претерпел полный ребрендинг и обрел новую улучшенную платформу. Сервис стал намного круче. С Leopace я буду серьезно работать. Здесь можно очень хорошо заработать, поэтому советую не пропустить новинку, а прямо сейчас начать зарабатывать. Про сервис еще мало кто знает, хотя было много рекламы, но реклама рекламе рознь, и многие не поняли. Одно дело… Привлекать рефералов по реферальным ссылкам, когда человек просто проходит по ссылке, регистрируется, а дальше не понимает, что делать, и бросает. И другое дело, когда человеку последовательно объясняют, что нужно сделать, куда нужно нажать и так далее. То есть для успешной работы нужна система, методика, и у нас такая методика имеется. Я буду записывать для своих партнеров видео по работе и по заработку в данной сети Leopace. Для начала, чтобы получать автодоход, нужно зарегистрироваться, чтобы запустить сбор монеток. Это, как я уже сказала, социальная бизнес-сеть. Но не просто социальная сеть, а сеть с майнингом. Монетки будут зарабатываться автоматически. Вам не нужно изучать никаких блокчейнов и криптовалют в данной социальной сети монетки вам начисляются автоматически за вашу активность на сайте монетки можно выводить в рублях на pr-кошелек итак для регистрации проходите по ссылке ниже ссылка может быть под видео если вы смотрите на канале youtube также я сделала специальный сайт и все ссылки и также на мой сайт будут под видео. То есть можете проходить под видео сразу, зарегистрироваться в Леопейс, либо на сайте. Итак, проходите по ссылке, вы попадаете вот на такую страничку. Леопейс – социальная сеть с автомайнингом. Вам нужно будет нажать «Регистрация». Нажимаем. И смотрите, как прекрасно все сделали администраторы. Они все указали, в какой строке, что нужно написать. И обязательно все читайте. Заполните необходимые поля для регистрации. Пароль после регистрации будет выслан на вашу почту. Правильно заполняйте все поля, пишите свои достоверные данные. Желательно указывать почту Gmail, потому что это почта от Google от Google Почта работает всегда хорошо, то есть это более надежная почта, я ей больше всего доверяю. В поле логин человека, который вас пригласил, должно высветиться имя человека, логин человека, который вас пригласил. Свой логин я оставлю также под видео и на своем сайте. А так как я буду записывать видео для ваших партнеров, здесь я не буду произносить свой ник. Поэтому вы будете приглашать по своим реферальным ссылкам и также будете указывать для приглашенных своих свой логин. Итак, идем далее. Вписываете все свои данные в поля. Здесь нужно будет указать PR-кошелек. Если у вас нет PR-кошелька, обязательно его заведите. То есть видео и очень многого есть в интернете по созданию данного кошелька. Можете набрать в YouTube, либо в поисковике, и вам будут показаны множество результатов. Посмотрите и обязательно заведите себе PR-кошелек. В дальнейшем данный сервис будет добавлять еще платежные системы, и их будет несколько. Но на данный момент имеется только PR-кошелек. Заводите, вписывайте в данную строку и нажимаете согласен со всеми правил, правилами пользовательского соглашения и нажимаете кнопку «Регистрация». На вашу почту придет письмо с паролем, как было сказано выше. Открываете свою почту, берете свой пароль, и я нажимаю кнопку «Войти», но вы нажимаете «Регистрация», как я уже сказала до этого, открывается следующая вкладка. Она выглядит вот так. Ниже «Имя пользователя», «Вносите свое имя», «Пароль». Ставьте пароль и нажимаете вход. У меня все это уже происходит автоматически, так как браузер меня запомнил, я нажимаю вход. Итак, вы попадаете в свой аккаунт. Я вот сразу в свой бизнес-кабинет. Здесь будет ждать вас приятный сюрприз. Должны запуститься бегущие циферки, монетки. Вот они с правой стороны. Это социальный автомайнинг, это не браузерный майнинг. На вашем браузере это никак не отразится. Это бонусы за вашу активность на данном сайте. На этом вы можете зарабатывать, ничего не делая. И все, что вам нужно, это во время работы за компьютером, открывать вкладочку Leopace и заниматься, продолжать своими делами. Но, как вы знаете, естественно, выгодно начать работать в этой сети. Если денежный майнинг у вас не запустился, походите по меню, то есть понажимайте разные вкладки вот в данном меню, либо можете зайти сразу и прочитать про автомайнинг. Вот тут нажать кнопку «Подробнее». И вот эти монеточки обязательно запустятся. И вот смотрите, социальный майнинг. Обязательно изучите данную информацию. Она очень интересная, потому что действительно вот этот социальный майнинг, он очень выгоден для людей, которые даже не хотят ничего делать, просто хотят получать какой-то доход. То есть вот тут вы прочитаете эту информацию. И это надо будет объяснять вашим партнерам, если вы будете работать в данной социальной сети и будете приглашать сюда партнеров. Это очень выгодно. Но просто за ваше присутствие на сайте сервис вам дарит бонусы. Что делать с ЛПС? ЛПС – это вот, вот эти монетки, их можно вывести. В меню есть вкладка, вот, нажимаете «Бизнес-кабинет», «Финансовый кабинет». И вот здесь статистика кошельков. Вот смотрите, баланс на вывод 1 ЛПС на сегодняшний день равен 8 рублей. Но самое интересное еще впереди. Сервис развивается, продает свои ICO сейчас, это я буду рассказывать уже в следующих видео, очень выгодно запустить вот этот майнинг, потому что на 11 ноября будет повышение ЛПС, то есть он будет уже не 8 рублей, как сейчас, а 30 рублей, и очень будет выгодно иметь на своем счету деньги. Ну то есть вот эти вот эти ЛПС нужно будет потом переводить, я вам покажу, вот сюда. При ICO сейчас идет, я об этом буду говорить позже. Сейчас самое главное, что вы усвоили, что вам нужно запустить вот эти монетки. То есть это ваши деньги, это рубли. И когда я буду уже выводить Деньги я вам тоже обязательно запишу данное видео. Но на данный момент я деньги не собираюсь отсюда выводить. Я наоборот их буду сюда вкладывать. И почему об этом я также буду рассказывать в своих других видео. Если посчитать, допустим, даже ничего не делая, просто если вкладочка у вас открыта и вот этот майнинг бежит, монетки бегут, начисляются, то за день работы в интернете, за день когда открыта вот эта вкладочка, да, можно заработать ну примерно до 2 рублей. Это просто так. То есть, друзья, поймите, это совершенно халявные деньги. Но когда вы поймете, что бизнес-сеть просто супер, начнете работать по-настоящему в данном сервисе, то заработки будут действительно в разы больше. Конечно, специально включать компьютер из-за того, чтобы вот запустить вот этот автомайнинг, не стоит. То есть автомайник нужно включать в том случае, если вы будете работать за компьютером или отдыхать в интернете. Например, смотреть кино. Да? Открыли вкладочку, и пусть эти монетки капают. Ну, Думаю, с этим понятно. Здесь на сегодняшний момент имеется, как в любом сервисе, несколько тарифов. Давайте посмотрим тарифы. Тариф free, тариф start и тариф VIP. Открою вкладочку тарифы. Друзья, я на самом деле сейчас нахожусь на тарифе старт, поэтому у меня здесь отображается, видимо, тариф старт и тариф VIP уже следующий, да? Но вот здесь есть видео про тариф VIP, мегабинар. Вы можете это также посмотреть. Но вот здесь таблички, из таблички можно понять, что у VIPов десятиуровневая Партнерская программа. 5% процентов с дохода каждого партнера. Это все нужно будет изучить сейчас просто для ознакомления. Я вам говорю, что есть вот такие тарифы. Я сейчас на тарифе старт за 50 рублей. Почему это нужно сделать? Я вам также расскажу уже в следующем видео. То есть это тоже неограниченный пассивный доход, друзья. Это просто супер. Это, это бомба. Поэтому сейчас я на этом зацикливаться не буду, просто для ознакомления. Но на бесплатном аккаунте у вас есть, уже запустился вот этот автомайнинг, и вы уже, думаю, начали зарабатывать свои деньги. Сейчас ознакомьтесь с данным сайтом, поизучайте свой кабинет, зайдите вот в Профиль, мой профиль, это же бизнес-сеть, друзья. Зайдите в свой профиль, как и в любой сети, заполните свои данные, поставьте свою аватарку и так далее. Да? И еще, друзья, сюда можно обязательно, нужно приглашать партнеров. Да, вы же знаете, что это выгодная стратегия всегда для увеличения заработка. И ваша реферальная ссылка в меню справа, вот здесь реферальная ссылка, Итак, вот она реферальная ссылка. Вот это моя ссылка, которая наверху. Но в дальнейшем можно будет использовать ICO, так как есть возможность приобрести токены. Итак, друзья, давайте подведем итог. Leopace – это бизнес-сеть с кучей фишек и инструментов для продвижения своего бизнеса в сети интернет. А также это автомайнинг с возможностью вывода в рублях и пассивного заработка. И еще это возможность неограниченного пассивного дохода, друзья. Подробнее я уже буду говорить об этом в следующем видео. Не пропустите следующее видео. Подпишитесь на канал, а также можете подписаться на новости на сайте. Вот здесь есть такая табличка. Подпишитесь на новости и подарки. До скорых встреч, друзья!